Эй, hey, what's YouTube? Привет! YouTube скоро будет обеспечивать твою жизнь. Звучит неплохо, да? Уверен, каждый из нас видел красивую жизнь одних блогеров, в то время как другие вынуждены подрабатывать официантом, мыть посуду, ну или подметать полы в Moscow City. Так как же так получается? Почему одни блогеры сжигают свой Мерседес за 10 лямов, а другие... Как вы думаете, сколько можно заработать за месяц, имея всего лишь 5000 подписчиков на YouTube? За месяц? Да. Ну, пускай тысяч десять. 10 тысяч рублей или долларов или чего рублей, рублей. 1015 20. как ты думаешь сколько можно заработать имея на моем канале почти 5000 подписчиков ну тысяч наверное 3 3000, да, на подписи. Но если смотреть, как если подключать рекламу, то, я думаю, можно и больше. Я спросил в своем инстаграм, сколько можно заработать, имея всего лишь 5000 подписчиков. И результаты были прям совсем разными. Кто-то пишет, что это всего лишь 3500, 5000, 2170 долларов, 1000 до 1000, 150 баксов, 12000, 10000, 10000. 200 рублей, 400 рублей, 5к максимум, Сергей Бадюк написал достойно, ух Сергей Бадюк, нехорошо использовать боты Один парень написал 7-10 минус тысяч, то есть мы уходим в минус, и в принципе бывает Скорее всего у тебя появлялись мысли стать ютубером, снимать видео на бале, работать за ноутбуком, в общем все как в мотивационных картинках Так что давайте прикинем, сколько ты сможешь заработать Имея небольшой канал, на самом начальном этапе, и правда ли, что создавая видосы, ты можешь стать миллионером? И вот здесь очень интересная вещь. Имея по просмотрам абсолютно одинаковые видео, ты сможешь получить совершенно разный доход. Если открыть мой канал, то за все время, ровно в год монетизации, имея почти 5000 подписчиков, я заработал около 200 долларов есть еще одна вещь, которая поможет заработать тебе гораздо больше, но с ней не так все однозначно. На самом деле, за все это время я мог заработать от 20 до 5 тысяч долларов. Воу, во, во, какая разница, какой разброс? Как же так? Сейчас узнаете. Кстати, прямо сейчас ты можешь написать мне в Instagram Директ, и каждому, кто подпишется, я отправлю личные сообщения, способ как можно заработать на YouTube, не снимая ни единого видео. Ты будешь в шоке, и такой типа, а так можно было? да, можно, ссылочка в описании Цена за один просмотр каждого видео реально различается и зависит от того, кто это самое видео посмотрел. Например, в блогерской тусовке принято считать доход за 1000 показов, aka CPM. Слушайте внимательно логику, ведь именно так вы сможете заработать больше. Например, блогер из США, условно, может заработать целых 5 или 10 раз больше, чем блогер из России. Или, например, блогер об инвестициях, кто рассказывает о фондовых рынках, может заработать гораздо больше, чем, например, я, если буду снимать про окошку, Слаймов, ну или какие-нибудь рационы или нет возможно вы уже понимаете о чем я доход зависит от разных факторов и тесно связан с интересом зрителя так что там с разницей показы и просмотры это не одно и то же и все станет очевидным если вы посмотрите на желтенькие полоски вот здесь вот где можно перемотать видео в них все дело и чем больше этих самых полосок тем больше показов вернее показы это и есть эти желтые полоски и например видео если имеет один просмотр оно может иметь 10 20 30, возможно, показов. Ну, то есть много. А теперь я готов сказать то, что изменит вашу жизнь. Мы сами можем изменять когда появляются эти полоски. И мы сами можем ставить, сколько этих полосок будет на видео. Именно поэтому в одном ролике много показов и много монетизации, много дохода. В других же может быть совсем не быть. Например, кто-то добровольно отключает монетизацию. Но есть видео, где ты пришел посмотреть на рекламу, а там какой-то блогер изредка о чем-то вещает. Чем длиннее видео, тем больше блогер может заработать на показе рекламы. Так, например, видео с одним миллионом просмотров, не знаю, почему я показал два, может заработать от 50 до 10 тысяч долларов и о да, разница действительно огромная, и да, рекламодатели скажем в штатах, реально готовы платить в 5 раз больше, а то еще больше, потому что там реклама дорогая ну а если вы 35-летняя женщина, просто знайте вы делаете своего любимого блогера чрезвычайно богатым, я провел эксперимент на своем канале и пытался вставлять максимальное количество рекламы, и мне стыдно, пришлось удалить те видео, потому что люди просто переставали смотреть и заработал я с этого даже меньше, путем проб по ошибок у меня появилась стратегия вставлять примерно 2-3 рекламы в ролик 10 минут. Одну в начале, одну в конце, ну и третью, где-то чуть ближе середины. Прикинь, прямо в твоем браузере есть возможность выбрать, сколько ты будешь зарабатывать. Особенно это актуально сейчас, потому что YouTube платит доход в долларах. Посмотри на актуальный курс. Значит ли это, что YouTube лучшая площадка, чтобы заработать? Одна из лучших? Да, если ты хочешь делать качественный контент, который будут смотреть. Да, если ты делаешь это от души и подходишь ответственно. А теперь главный вопрос. сделает ли YouTube тебя миллионером? Послушай, а ты хочешь быть блогером? Эпик уход.